Приветствую всех любителей видеоигр. Сэммервайл продолжаем. В прошлой серии, к сожалению, мы попрощались с человеком, который нам помог. Даже я помню, что мы запускали эту систему. Ну, я не знаю, электричество, систему хотел сказать. Ну, систему энергоподачи, назовем это так. Ага. Так. Нам нужно повернуть рельсы, судя по всему, чтобы мы могли заехать сюда. Но это я так, по крайней мере, предполагаю. Хотя сто. Так, ну давайте-ка схватимся. ну схватись. Схватись, я тебе говорю. Нет, ладно, это не те камни, о которых я мог подумать. А вот и, кстати, судя по всему, смена рельс. Да, не показалось мне, значит. Хватай, хватай, хватай. Отлично. Теперь двигаем обратно. Это мы выключаем. Нельзя оставлять открытыми дверьми ненужные приспособления. Так. А, ага, я понял. Идем, толкаем ее сразу. Давай еще нас задавить, блядь. Я думал, на самом деле подразгонится. Так. Вот и проход открылся. Отлично. Пока все просто. О, сейчас мы походу покатимся на ней. Надеюсь, это будет так. Да, блядь. Ага. Отлично. Да, я буду ее толкать именно так. Чтобы она нас вместе за собой потянула. Ой, блядь, нет, мы не будем ее так толкать. Стой! Стой, сука! Я просто, да, просто отбойник я увидел. Думаю, бля. Я думаю, она меня убьет. Хватай. Хватай. Блять, она же, наверное, весит, я ебу. Ну, она, наверное, вообще капец тяжелая. Отпускать. Да, надо бы нас убил он нахер. Так. А, тебе надо с горочки, чтобы она вышла, была дверь. Пойдем за мной. Надо было сразу это сделать изначально. Блять, такой вес. Подымать в гору Это вот, что-то чересчур немножко Так, погнали Ускоряем, ускоряем, ускоряем Ага Ага, надо ее именно отпустить Я понял Тихо, не в ту сторону Оп, давай, давай, давай, давай, давай, давай Разгоняйся Разгоняйся О, пошла жара Нахуй двери ну все, поехали дальше Вдруг еще пригодится Бля, походу она сейчас кого-то там вскуячит. Нет Но мы кого-то слышали Меня это на самом деле уже напрягает Так, вроде пока никого не вижу Может быть за... А, за ней прятаться придется Ну-ка, ну-ка, ну-ка Ага, вот так вот. Да, я не столь глуп, чтобы не взять ее с собой. А может, ты за ней спрячешься? А, вот. вот Так его, в принципе, не видно. Все равно палим на как-то. Таки смотрит и едет сама. Опа. А вот это уже проблема. Так, давайте-ка посмотрим. Так. Угу. Этот смотрит на нас, потом этот поворачивается. Этот отворачивается, и можно идти. Ага. Ах, ты ж твою мать! А где прятаться? Так, мы дернули, она повернулась, и нас сразу спалили. Ага, вижу, можно спуститься ниже И подняться... Ага Кажется, я знаю пути отступления Но не факт, что хорошие Не факт, что они нас выручат Блять, он вообще отворачиваться не хочет Все-все, братан. Она просто доехала и остановилась. Придется ждать. А, нет, стопа, А что это я туплю? Мы довозим ее сюда. Вот так вот. Спускаемся вниз. Идем сюда. Поднимаемся наверх. Стоп, рано. Увидели? Не увидели. Не увидели. Да, блядь. Давай. Да ты что? Стоп. Блядь, увидели. Чё он ее, блядь, не до конца дернул? Ну, идея хорошая. Просто это падло что-то меня это засмущало. Вот, вот так он должен был изначально действовать. Чуть посмотрел туда, чуть посмотрел туда. Вот я вот так вот спустился. Пошел сюда. Да, блядь, что ж тебя колбасит так как-то непонятно. Потом поднимусь. О, они уже практически одинаково смотрят как раз. Отлично. Как говорится, тайминг. Потом мы ее дергаем. И, блядь, нихуя не спускаемся. Почему именно правый меня палит? О, посмотрите, именно на меня смотрит. А, ну потом он понимает, что все нормально. Не, ну до сюда добежать я просто ну, не успею. Быстрее добежать. А, -а, -а там не видно за это. И Вот почему меня не трогали. Я могу ее активировать и стоять там. А, нет, меня как раз-таки правый может спалить. Да ебать, а ты что выше ты полез? Я уже давным-давно отпустил клавишу. Блин. Здравствуйте, миллионы одна попытка. Я своего плана не поменяю. Это лучший план Да, я вот здесь могу спрятаться Справа у меня не видно И сзади мне меня не видно Как говорится, мертвая точка Почему я не сразу не понял? Оп-оп Да. но все отлично ой повезло но хотя она тень все-таки создавал мы все равно повезло Так, дальше я практически к безопасности. Но там резкий спуск, я увидел. Ага, я должен ее отпустить. Ну, катись. А как я пробегать буду? Ага. Даже так. Она пошла за ней. Пускай пока за стенкой. Так, отвернулась. Ты, блядь. Нет, не то Камень привлечу, а потом воду А, нет Я их могу, а, тем самым Выключать их могу О -о -о. Фортануло так фортануло Да, не повезло тебе Так, а куда уехала моя? Ага, далеко, а, куда она уехала-то? Уехала, уехала куда-то Всё, ну, подойду-ка я, пожалуй, от этого лифта, потому что он что-то меня напрягает. Нет ничего опасного? Ладно. Я не уверен, что там ничего опасного. Блядь, дверь надо самому открывать, а вот закрыть она сама закроется Гениально Давайте интерактивный элемент, а потом его самому не завершить Ну ладно, они просто упростили действие для нас Ну естественно, эту дверь давайте откроем опять же таки сами Что в принципе логично О, водичка под воду, под воду, дурак. А, надо было бежать. Беги, беги, блядь. Ага, повезло. Беги, я говорю. Ну да, тут-то они, конечно же, по мне попадать не будут. Потому что игрой рассчитано на то, что они не попадают. А там, блядь, они меня с полтычка... Ух ты, какой красивый вид! один ну, будем стоять практически 12 а чего конец надо надо еще и самому двигаться но способностями я не могу воспользоваться но могу его двигать влево вправо подай за ветку там ветка была зачета в спалу не удал интересно могу ли я Я прям четко чувствую как я ему управляю Ну, влево вправо Бля, а шанс выжить так в каких-то условиях реально не А сейчас я уже ничего ним не делаю. Там, кстати, то здание-то с огромным камнем. С фиолетовым. Так, и куда нас привело? Собаку слышу. Там что, наш песик, что ли? Да все, все, все, слазить, слазить, тебе говорю. А, ветка сама остановится, ну конечно. и вправду наша собачка. О, ты лет не видел, дай я тебя погладить. Дружок мой хороший. Еще погладь, еще погладь, я тебе говорю. Ты вот тысячу лет не видел. А я уже и забыл про него представляете? Способность не могу использовать. Это к чему-то хорошему не приведет. еще обстановка опа свет включился так, кто это там заебись так что там Все-таки меня занесли. И собачка здесь. воды глотал, стоп у дня. Опа. А, это беженцы. Ну, по крайней мере, те, кто смогли спастись. Богу молится. Но это не ко мне. Я тебе говорю, не иди к нему. О, знакомая игрушка. Да, способность не работает. Только не говоришь, что должен к священнику идти, но, бля. Да есть в выход другой, это уверен. Я говорил, есть. Еще бы сейчас к священнику пошли. Конечно. Ты посмотри на мою руку. Я похож на верующего. А если это сам он? Так, может с ним надо поговорить? Нет? Ну, пойдем тогда дальше. ты меня пальцем тыкаешь и типа сюда нельзя или че? или мне туда а питание нет все я понял Да? так что скажешь привет откроешь дверь не Я им, конечно, благодарен за помощь, но мне пора. О, опять треугольнички, кружочки. Собачка, ты не отставай. О, я пришел к своей семье? Да, и вправду. И вправду к семье пришел. Хороший поворот событий. А там и жена. А кто это там сидит за три человека? Ой, как это мило. Все эти приветствия. Ой, нашел их наконец -то. Он, наверное, сразу наверное, полегчал, не? А куда ты сразу ушла-то? Или мы типа уходим? Мы типа уходим? Ой, мы и вправду уходим. Можно я немножко погреюсь, пожалуйста? Может быть, ему полегчает? Нет, вряд ли. Вряд ли ему полегчает. Идем, идем. Идем, я иду. Иду, только веди меня. То есть, вот что мне показывал. Что мне надо не уходить, а встретиться с семьей как раз. Все, счастливо. Опа. Все, да, открывай. Какой руки поставил? Так. И куда мы? за холодильник? А, медикаменты сейчас будет собирать, да? Нужные. Или она местная аптека? Блять, я и так болен. Мы еще в какой-то морозилке. Так, ребенка далеко не отпускаем. Следим за ребенком. Пизда. Сейчас будет нападение. Стой, мелкий. Понятно, я понял. Вон он, смотри, уже палец сюда. А способности у меня нет. Маленький, ты что тут стоишь? Я тебя одного не оставлю. А, типа за стеклом нам ничего не будет? Прикольно. Я думаю, это немножко не так работает. Да, пойдем. Пойдем. Не знаю, дали бы мне хоть э -э -э курточку. Что, нам откроют дверь? И стучаться постоянно. А кем она тут, наверное, кем она тут стала, что ей так спокойный доступ к медикаментам дает? Ну, здесь же, судя по всему, собрали медикаменты, еду для выживших и так далее. А она так спокойно пришла, типа, открывай. Он открыл. опять, открывай. Она такая, ладно, слушайся. Все, вот она взяла, что там, что-то взяла, сумку, наверное, свою. Или детское кресло. Ну, вряд ли для собаки переноску. Понятно. Открывай дверь. Лифт заклинила. Да, и вправду сумка для ребенка. Так, а теперь я один вообще ни с чем не справлюсь, да? И вправду надо два человека. Пока она резво побежала. Стой, ну куда то Я же не могу так резво. Я умираю вообще. Такие ощущения, что умираю. Нашла. Антибиотики, судя по всему. попить. Или обезбол. Скорее всего, обезбол. Да, ему полегчало, значит, обезболивающее. Их я весь такой грязный. Джинсы порван, или эти штаны. Куртка порно. И она чистенькая, прям с иголочки. такая, все хорошо, все прям прекрасно. Так, куда нам? Нам еще, наверное, левее. Да. И потом уже сюда. Ой, они за ручку уйдут. чтобы не потеряться. Вот так вот они должны были идти в Мэн Мэдден. Хоть в какой-то игре. Все сделано более-менее. Ну, это логично. А ну, хватит, блядь, куда ты побежала, блядь, дура. Хорошо, шли. И там такая, блин, проход завален. Что же делать? А я такой, ща покажу. Ой, лисеночек. Ага лисенок фонарь а теперь дай-ка схватиться дай схватиться куда ты Ага испугалась не бойся не бойся так должно быть это поможет схватишься Блин, отлично, у нас есть свой переносной фонарик. Пусть не самый удобный, но переносной. А Я, наверное, испугалась. Так, все, открываем. Отлично. Держи меня за руку. Так, мы, в принципе, этих также сможем, да, уничтожать. Из всех злых врагов, пока у нас есть этот фонарик с собой. Блин, нам мне нравится. Отлично. Из всех этих вопросов. Ой, откуда у тебя эти силы? Что произошло? Бла-бла-бла. Она просто испугалась. Поняла, что это самое. Что, ну, понятно все и так. Так, ладно. Я понял. Вот так вот на всякий случай сделаю. Вдруг какая тварь появится Блин, она может не дотянуться до него Это меня только сейчас дошло Ну ладно, хотя бы я себя уже чувствую лучше То есть получается Через меня проходит эта сила После чего она проходит через мать И только потом через ребенка А уже потом А что-то не хватает, что запор очень Хватайся а, надо качать тачку. Ага. Ага. Ага. Ага, понял. Подожди, схватись к за машинку. А, меня за другую машинку схватится или нет? Так, ну это уже Максим. Хорошо. А, пройти здесь, понял. А ты как пройдешь? А, я ей двери открою. Какой джентльмен? А какой же ты медленный? твою дивизия. Но умный. Еле-еле через этот автобус проходит. Стой, не убегай ты. Без тебя мои способности не работают. Да. Это очень плохо. Хватит ее за руку Не хочешь? Ага, понял На всякий случай А, сейчас все туда упадет А, водой заполнится Вообще хорошо, кстати Сейчас она удивится Смотри, я прям Иисус Мы можем ходить по воде Хватит меня обратно за руку Ей, наверное, так страшно? Рядом со мной. Так. А вот сейчас будет опасность. Мы должны вот это все дело растопить. Та тачка у нас будет стопудняк падать. Прям вот, прям тысячу процентов, что она будет на нас падать. И нам нужно будет уйти в сторону. Но вместе они ходят очень медленно. Так, начнем оттуда. Или как? Оп. Хм. Или походу нам просто влево. Хотя я был бы больше рад, если бы в машину Честно. Было бы поэтичкой. Блядь. Что это сейчас было? Ага, я понял. Мы наверх. А ну-ка. Не надо наше местоположение палить. О, смотри, Слендер стоит. А, это ладно. Так, вот, костюмчик красивый. Ох, сколько их тут. Ой, это еще один. Ничего, их трясет. Блять, напугала меня этот тварь. А я ведь был готов ее отрубить. Давай-давай, появись еще разочек. <смех> он так сильно вибрирует от этого. Так, не понял, нам что, сюда? Дай руку, руку дай. Руку дай, я тебе говорю. Да, блядь, дай ты свою руку мне. Твою дивизию, не хочешь мне давать свою руку? Так бы мы его уже бы выкосили.